Всем привет! 24 июня Лене Перовой исполнилось 45. И времена, когда она постоянно мелькала на экране, остались позади. Впрочем, интерес к артистке зрителей не ослабевает. Чем же занимается звезда сейчас и какие испытания преодолела в прошлом? Лена родилась в Москве в семье клариниста и пианистки, так что и сама с детства занималась музыкальной школе. Однако вокальный талант девочки рассмотрели не родители или преподаватели, а родной брат Сергей Супонев. Будущий ведущий Звездного часа привел десятилетнюю сестру в группу ⁇ Детский мир ⁇ Здесь сперва познакомилась с Анастасией Макаревич и Изольдой Ишханишвили, вместе с которыми вошли в трио «Лицей». Продюсер группы Алексей Макаревич не только написал для девочек хит «Осень», но и создал им привлекательный имидж. Золотые ботфорды, мини-платья для начала 90-х девушки выглядели очень ярко и необычно. Лена была частью коллектива до 1997 года, пока брат не устроил ее ведущий в программу Сейчас спою. Дело было в том, что солисткой являлась Настя Макаревич и второстепенная роль в группе Перову не устраивала. Работа на телевидении открыла новые перспективы. Вот только по условиям контракта девушка не имела права совмещать лицей другими проектами. В лицее мне поставили условия: если три передачи выйдут в эфир, меня увольняют. Так и получилось. Делилась певица. Я ушла из группы, сдала все костюмы, уехала на месяц отдыхать в Португалию. А когда вернулась в Москву, случайно попала на праздник, посвященный Дню Шахтера. Вместе с высокими чинами смотрела концерты второго ряда, видела, как под фонограмму артисты раскрывают рты. И в какой-то момент не стало так неуютно, так стыдно за коллег, и я подумала, ну и черт с ней, с этой эстрадной музыкой, не буду больше петь. Зарекаться не стоило, ведь уже через год продюсер «Блестящих» пригласил Лену в поп-гранж проект «Омега», Увы, затея не окупилась, коллектив был создан в кризисное время, приходилось отрабатывать потраченные на клипы и эфиры деньги, и доход получался мизерным. В 2000 году уже продюсер «Гости из будущей» Юрий Усачев предложил Перовой записать дебютный альбом. На тот момент у певицы не было ни одной композиции. Разочарование Лицеем и Омегой задушило творческий потенциал. Но Вера Усачева вдохновила девушку и всего за 10 дней она сочинила 10 треков и выпустила пластинку «Лети за солнцем». Презентуя диск, артистка прокатилась гастролями по всей стране. Юре трудно было заниматься и мной, и гостями. Времени всегда не хватало поясняла звезда причины закрытия очередного проекта. Тогда уже я решила собирать свою группу, и на тот момент, честно говоря, у меня вообще не было никаких личных амбиций стать первой, обгонять кого-то уже не лавры. На заре нулевых артистка снялась в картине в движении и записала для нее саундтрек, который так и не вошел в ленту. Зато через несколько лет на композицию сняли клип с участием Константина Хабенского и Алисы Бугард. С пением Лена постепенно завязала, переключив внимание на телешоу. У Сергея Супунева и Лены Перовой была большая разница в возрасте – 13 лет. Однако родственники очень сблизились в последние годы жизни телеведущего. Они часто ходили вместе в гости вечеринки, Лена шутила, что Сергей подпитывается от нее энергией молодости. К сожалению, Сергей погиб в 38, когда катался на снегоходе и врезался в пристань. Одну из первых о трагедии узнала сестра, которой позвонил сосед. Не верилось, что руководитель дирекции детских и развлекательных программ ОРТ умер в результате несчастного случая. Лена Перова получила Тэфи за ведение ток-шоу «Жизнь прекрасна», а позднее появилась в передаче «Девчата» и в жюри «Голоса». Кроме того, артистка была диктором радиопрограммы «Родом из детства», играла в сериалах «Маргоша», и «Ангел» или «Демон 2». Но в ее профессиональной биографии нередко случались периоды простоя – не обошелся без скандала. Поэтому, когда в 2013 году певица врезалась на своем попеле, стоящей на аварийке Мерседес, а в больнице на ее руках врачи обнаружили странные раны, в СМИ просочилась информация о попытке самоубийства экс-участницы лицея. Медэкспертиза выявила в крови пострадавший алкоголь, и женщину лишили прав на полтора года. Спустя год Лена дала интервью Юлии Меньшувой, желая прояснить, что ни о каком суициде не помышляла. «Я очень люблю своих родителей, и ради них я даже ни разу не прыгала с парашютом» хотя, может быть, и хотела бы попробовать. Поскольку в моей семье есть уже несколько погибших людей, мне кажется, даже если бы у меня такие были мысли, я бы просто не посмела это сделать. Это была странная весна, немного сложная для меня. Я находилась на внутреннем «раздрае», – оправдывалась ведущая. В 2014 году певица снова оказалась пьяной за рулем, за что выплатила крупный штраф. Однако больше в скандальной истории и аварии артистка не попадала. Тважды Елена участвовала в реалити проекта «Последний герой». В 2002 году дошла до финала, а вот в этом году покинула остров уже после первого выпуска. На голосовании Яна Троянова отметила, что Перова заняла место людей, которые очень хотели попасть в шоу и это несерьезные отношения. Другие члены команды «Чемпионов» тоже огорчились, однако никто не смог переубедить певицу. В качестве причин отъезда Лена озвучила ухудшение здоровья. Ранее она ломала ключицу и старая травма дала о себе знать и семейные проблемы. «Не так давно умер папа, мама серьезно болела», – пояснила певица в феврале. Были опасения, что она не сможет полностью восстановиться. Но сейчас все хорошо, она снова играет на фортепиано, занимается любимым делом. Мама очень скучает по папе, но жизнь продолжается и вносит свои коррективы. Тема амурных дел в случае Перовой покрыта тайной. В конце 90-х она говорила, что была замужем за высокопоставленным чиновником. Однако брак распался спустя полтора года из-за плотного рабочего графика Лены. В начале нулевых певица закрутила роман с продюсером своего сольного проекта «Перья» Евгением Курбатовым, но и эти отношения долго не продержались. Сейчас Елена не одинока, вот уже 9 лет она счастлива с возлюбленным, чье имя не спешит раскрывать поклонникам. Семья для артистки ⁇ это избранник, мама, друзья и домашние животные.